Рассмотрим объединение файлов на примере бесплатного сервиса iLovePDF. Запускаем браузер. В строку поиска вводим iLovePDF. Переходим по первой найденной ссылке. Нажимаем на «Объединить PDF». Затем на кнопку «Выбрать PDF файлы». Выбираем файлы, которые требуется объединить. и нажимаем кнопку «Объединить PDF». Затем нажимаем на кнопку «Скачать объединенный PDF». Произойдет выгрузка файла.